Всем привет! На сегодняшний день наука известна более 1 миллиона различных насекомых. Большинство этих созданий не представляют никакой опасности для человека, но некоторые из них обладают очень сильным ядом или являются переносчиками смертельных болезней. И сегодня я предлагаю вам взглянуть на 8 самых опасных насекомых, которых лучше никогда не трогать. Москит. москит. Это может показаться странным, но самыми опасными насекомыми в мире являются москиты, из-за них ежегодно умирает более трех миллионов человек. Опасным является не укус насекомого, а заболевания, которое он может передать во время своей трапезы. Во время укуса в кровь жертву могут попасть такие заболевания как филериатоз, энцефалит, желтая лихорадка, бартонеллез, малярия и многие другие. И даже если насекомое не является переносчиком, оно может им стать, выпив кровь зараженного носителя. Примечательно то, что атакуют только самки а самцы совершенно безобидны и участвуют исключительно в размножении. Для москитов человек является самым доступным донором крови, именно поэтому он становится жертвой этих опасных заболеваний. Улитка конус. Эта улитка является активным хищником и одним из самых ядовитых существ на планете. Всего одна капля яда, вырабатываемая этим морским организмом, способна убить до 20 человек. Внутри раковины улитки находится своеобразный хоботок, в котором спрятан зуб, соединенный с ядовитыми железами моллюска. Попав им в жертву, через него впрыскивается сильнейший парализующий яд, которым улитка обездвиживает жертву для дальнейшей трапезы. Обычно конус охотится на мелких рыбок и червей, но она также опасна и для человека, потому что обитает на небольшой глубине и часто встречается на береговой зоне. Ее красивая конусообразная раковина манит людей забрать ее себе в качестве сувенира. В таком случае улитка начинает защищаться и жалит человека своим ядом, от которого нет противоядия. Шпанская мушка Испанская мушка с точки зрения биологии является жуком из семейства нарывников, у которого нет ничего общего с мухой. Этим жукам приходится преодолевать 7 стадий взросления, прежде чем они превратятся во взрослую особь, когда в основном большинству насекомых требуется около 4 стадий. Вылупившись из яйца, маленькая личинка забирается на ближайший цветок, где подстерегает пчелу, и если ей повезет, то она зацепится за ее волоски на теле и улетит вместе с ней в гнездо не неподозревающая пчела оставляет паразита в своем гнезде, где тот питается медом и личинками пчел, пока не пройдет оставшиеся свои 5 стадий и не повзрослеет. Но помимо своего паразитического образа жизни, в их покровии гемолимфии содержится яд под названием Кантаридин, который при попадании на человека вызывает сильные ожоги и глубокие язвы на коже. Бывали случаи, когда люди употребляли насекомое в пищу в надежде получить целебный эффект, но ничего хорошего из этого не вышло. Ожоги внутренних органов и их кровоизлияние приводили только к мучительному летальному исходу. Но больше всего к этому токсину чувствителен домашний скот, который во время пастбища съедает растение вместе с этим жуком. Каракурт Каракурт с тюркского языка переводится как «черное насекомое», но также этого паука называют «черной вдовой» из-за того, что самка съедает самца сразу после спаривания. Эти мелкие пауки обладают очень сильным ядом, если человеку не оказать первую медицинскую помощь после его укуса, он может погибнуть. Примечательно то, что ядовиты только самки, а у самцов даже нет ядовитых желез. Ее хелицеры настолько прочные и мощные, что могут пробить не только кожу, но и даже ногти. Яд черной вдовы вызывает тяжелый клинический синдром, поэтому взрослый человек может не пережить последствия укуса. Уже через полчаса начинаются сильные боли во всей укушенной области, которые позже захватывают все тело. Помимо этого присоединяются сильные судороги, паника и затрудненное дыхание. Но самое ужасное это то, что все это придется терпеть около 12 часов, так как эффективного способа снятия данных симптомов не существует. Калифорнийская скалопендра. Калифорнийская скалопендра считается самой большой из ныне известных многоножек. Размеры этого насекомого могут достигать 30 сантиметров. Ареал ее обитания находится в Мексике и США. Тело скалопендры имеет около 23 сегментов, на каждом из которых находится пара лап с острыми коготками. Причем, когти передней пары соединены с ядовитыми железами. Именно их многоножкой используют во время охоты и защиты от хищников. Охотится она на любых существ, не превышающих своего размера, будь то ящерица или лягушка, змея и даже птица. Сильный яд калифорнийской скалопендры смертелен для большинства мелких животных, а также очень токсичен для человека. При его попадании в организм появляется сильная боль на месте укуса, опухоль, озноб, лихорадка и общая слабость, но также зарегистрированы случаи, когда укус этого насекомого стал причиной острой почечной недостаточности и сердечного приступа. Однако полезно знать, что все химические элементы, которые содержат яд скалопендры, разрушаются под действием мытилового спирта, поэтому при укусе скалопендры достаточно слегка надрезать рану и промыть ее спиртом. Гусеница моли кокетки. Гусеница Молли Кокетки представляет собой наиболее токсичную гусеницу бабочки, которая обитает в районах Южной и Центральной Америки. Трудно поверить, что это мелкое пушистое существо способно убить человека. Ее туловище покрыто длинными плотными волосками, что на первый взгляд не представляют никакой опасности. Однако трогать ее лучше не стоит, потому что под волосками спрятаны иголки, в которых содержится яд. Эти шипы очень ломкие и после прикосновения остаются на коже. А на месте поражения возникает сильное жжение, появляется покраснение, головная боль, рвота и головокружение. Также яд моли-кокетки способен поражать лимфатические узлы, вызывать сильные боли в животе и остановку дыхания, вплоть до летального исхода. Черный скорпион Черный скорпион или Андрактонус, что в переводе с древнегреческого означает «убивающий мужчин», является одним из 25 видов наиболее опасных скорпионов в мире. Взрослые особи этого вида могут достигать 13 сантиметров в длину. Они ведут ночной образ жизни и охотятся в основном на насекомых и мелких позвоночных. Яд взрослого скорпиона содержит мощнейший нейротоксин, который убивает человека за 7 часов. Существует две разновидности яда. Первое парализует и убивает беспозвоночные, но человеку такой яд не приносит никакого вреда. А вот второй тип яда может быть смертельно опасным. Он парализует центральную нервную систему, а также грудные мышцы тела и вызывает остановку сердца, если вовремя не вести противоядие. Тарантуловый ястреб Эта тропическая оса является самой большой осой в мире, которая обитает в Северной и Южной Америке. Такое название насекомое получило из-за своего пристрастия к паукам. Во время размножения оса выслеживает тарантула по запаху, а затем парализует его своим ядом для того, чтобы перетащить в гнездо и отложить в тело паука будущее потомство. Вскоре из яйца, отложенного осой, появляется личинка, которая на протяжении всего времени заживо поедает тарантула изнутри. Примечательно то, что личинка ястреба долгое время не ест жизненно важные органы, для того чтобы жертва как можно дольше оставалась живой. На людей оса нападает только в случае самозащиты, а ее укус является самым болезненным среди всего царства насекомых. Но кроме сильной боли, яд этого насекомого не является смертельным для человека.